У вас на Ютубе есть небольшая информация про Гурджиева. Может быть, вы что-то скажете про Кастанедо и его книги. Спасибо. Ой, большим удовольствием. Я к Карлосу Костанедо и его книгам отношусь с большим уважением. На самом деле то, что он описал, это был прорыв. Прорыв очень нужный, очень важный. Для нашего мира периодически в наш мир, в наш мир приходят такие проводники, проводники информации. Они обладают одной особенностью, как правило, они сами по себе магическими способностями не обладают, не обладают. но они являются медиумами, проводниками, и в данном случае Карлос Кастанеда, он тоже явился медиумом, проводником, он передал информацию практически без искажений ту, которую, которую пришла пора появиться в этом мире. Книги, которые он написал, они перевернули реальность, они действительно перевернули реальность, огромнейшее поколение людей получило альтернативу Библии, получило альтернативу там, не знаю, Лапсангу Рампе, получила альтернативу Монте то есть всем тем ребятам, которые каким-то образом завладевали умами, завладевали умами с точки зрения прикосновения и увода этих умов в восточную мифологию. Кастанеда был тем перевешивающим каналам, который вернул, ну, скажем так, интерес к более действенной, более результативной математической реальности, поскольку вся восточная мифология, она вся строится на буддийских принципах недеяния, буддийских принципах срединного пути недеяния и созерцания. А европейская же и как следствие американская мифология и американская магия, она в большей степени связано с развитием через деяния. Таковы правила, бы просто правила игры двух, двух существенных ключевых систем. Сейчас мы этого касаться не будем, но просто так, так, так было задумано. И вовремя очень появился Кастанеда, который дал всем людям, имеющим имеющие гивробиоидные корни, дал механизм не забывать о своем первичном предназначении. Наши боги, которые нас породили, это были боги действия, а не созерцания. И они очень сильно настаивают, чтобы своих победных результатов мы добивались через деяния. И вот Кастанеда один из проводников но ну, он просто очень удачным проводником сработал, он как раз вернул этот перекос, он вернул нас в свое собственное понимание ⁇ трудись, работай, упражняйся, делай ⁇ все возможно, всего можно достичь, нет ничего невозможного. Думай и делай, думай и делай. А несколько первых книг, которые он написал, три или четыре первые книги, они действительно были проводником. Дальше, к сожалению, уже, увы. Ребята-издатели, они молодцы, они свою наживу чувствуют очень долго. И последние книги, в том числе и книги его последователей, там, Тайша Белята и прочие ребята, это были уже, к сожалению, коммерческие перепевки, которые просто как балластом, да, они утяжеляли сам канал, не давали ему пути раньше времени из небытия, для того, чтобы что-то присутствовало в этом мире, периодически нагружать, нагружать, нагружать информационно, тогда он как балластом удержится, как воздушный шарик, он поднимется вверх. Но основу канала, конечно же, проложил Кастанеда, поэтому тот, кто хочет изучать себя именно в классической традиции принадлежности к европейской, западноевропейской магии, как ни странно, да, Кастанеду надо изучать. Несмотря на то, что работают они именно с индейской традицией, с природными духами и с правилами, которые именно у мексиканских индейцев были очень хорошо развиты, и тем не менее именно эти методы максимально близки, например, к той же самой кельтской традиции, которая точно также работала с духом. Природа считала себя неразрывной частью этого мира. Поэтому по этому принципу с теми же самыми индейцами Чероки и кельтами сегодняшнего дня, например, язычества они очень и очень синхроничны, они очень и очень гармоничны. Поэтому Карлосу Купостану большой респект и огромнейшая благодарность от меня и от всего моего поколения, которые посредством его книг получили в свое время нужный толчок и нужный прорыв. Я полагаю, что правильное прочтение этих книг поможет вам.